И всем привет, с вами Сегодня мы играем в сабер Симулятор. Сабли Симулятор, если переводить. Я купил в той серии вот это, но я вам не показала, потому что там у меня закончилось время. Она дает нам по 7, ну, почти по 8. Б. сколько это я не знаю. Ну, очень интересно, сколько. Так, я это смогу купить да я мог и могу так теперь это все заново теперь по 10 миллионов я получаю с 30 я даже не представляю сколько я буду зарабатывать когда у меня будет миллион о 60 миллионов это уже много Я много получаю с этой палки, но надо улучшить больше. О, это уже нормальная сабля. Продаю. И, уж, и почти уже могу купить новое. То... Ну, как сказать? Я не знаю, как объяснить. А новый клан. О, о, у меня даже лучшая появилась. Она уже больше миллиона дает. Э, кто меня убил? Я не понял. Кто тут меня убил? Так, улучшить. ДНК, ДНК, ДНК. Э. Не, мне надо не это, а другое. ДНК. Почему не могу? А, вот, наконец-то. Так. О. Очень много я зарабатываю теперь. Опять? Не офигели? я прыжка. Да? Я уже могу Так, хочу вот. Что, как А, Санта Кто такой Санта? Санта Клаус И кто это? Так Класс Почему я тут все заглючу? Давай Э. во военный лорд это бель как там Я уже забыл четыре прыжка опа покупаю это тоже покупаю ю-хо-хо -хо. хо хо Много зарабатываю. не зарабатываю. А... Данка получаю. Ну, а, точнее, сил. О. Меч купить. О. Теперь меня никто не сможет победить. Все могу новые купить. Кто-то нечестно. Ой, зачем я это смотрю так назад? Э, я не могу вот. Вот Берсеркер. Световой меч. Давай. Кстати, мне надо забрать свою награду. О, тоже хорошо. Но сначала сам вот куплю. Так. Ладно, так. Лучше так, вот так быстрее. И Данка куплю. Всё. Вот видите, Санта, сын -то. Так, покупаю еще лучше. О, Я уже что? Опять могу новый класс купить купить а не это что но так днк днк я хочу до конца вот так до самого до самого до самого до конца до до этого сколько я тогда буду получать хочу просто быть берсерком кстати стоит я нет Ну, давай вот это дам. Что? Это что? Э, не-не-не. Не. Не-не-не-не. Класс. Так. А сколько мне классов надо? Ого! Ладно, не буду считать. А почему у меня уменьшилась сила? Я раньше получал деньги. Я раньше получал очень много. А сейчас как-то не очень много. Может, это без пошла уже? Да не. все равно осталось. Так, надо купить меч. Новый. Давай. Так, световой меч купить. Продать. Может, эм, на новый остров. Поскольку мы были на новом острове, я уже забыл. Или не были? Так, поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Раз. Раз. Два. Трис. Четырис. О! Тут уже новые питомцы. Так, за сколько? Ну, давай. А! Кстати, а где... А вот мой утенок. Вот почему. Я меньше что-то зарабатывал. У. Так, продам. И еще утнка сниму. Так он. Три шестнадцать, три, один. Не, я лучше это. Так, поставлю. А, у меня просто ДНК. Кстати, сколько? Ну уже буду всем. Так, покупаю новый ДНК. И вот так делаю. Ну уже много я зарабатываю и получаю этих мне сил. Ну и всем пока. С вами был. Поланта, сегодня калим в сабер симулятор Roblox. Я получил, ну как получил, это меньше, не такая сильная, как у меня в начале была, ну тоже нормальная сабля. Сабер у меня